приветствую вас близняшечки давайте посмотрим что вам принесет месяц октябрь ну начнем с того что по вашему знаку уже снижает активно скорость марс и это говорит о том что ваша энергичность ну, немножко не немножко а прилично уже идет на спад и вы готовитесь к тому что скоро ваша личная активность будет направлена на самих себя. Ну, поговорим об этом еще чуть позже, поскольку это надолго. Ну, а пока, пока вы еще достаточно активничаете, стараетесь максимально извлечь пользу из окружающей среды для себя, получить максимальную информацию, стараетесь действовать, что-то делать. Ну, будем смотреть. Первое число благоприятно для того, чтобы провести время со своим любимым человеком, заняться творческой активностью, позаниматься с детьми, ну, устроить праздник. Но смотрите, слишком не переусердствуйте, поскольку все-таки э, эта оппозиция от Венеры к Юпитеру, она не является благоприятным аспектом. Она, хотя и может принести радость, но это такая радость, которая впоследствии может нести такой немножечко, ну если не горький оттенок, но что-то связанное с разочарованием. Например, взяли, переели сладенького, потом болит животик. Ну вот, примерно так оно может работать. Еще до 12 числа Марс будет идти на точный аспект, будет приближаться к точному аспекту к Нептуну. Начиная с первого числа, тут всего между ними 3 градуса. Я подозреваю, что учитывая, что Нептун очень медленная планета, и вполне вероятно, что многие из вас могут уже чувствовать ее влияние. Значит, как это может работать? Нептун сейчас ретроградный, он находится в сильном знаке для него, и он может давать вам некие иллюзии. Превышенные, завышенные, вернее какие-то представления о себе о своих возможностях захочется свернуть горы можете взять на себя какие-то обязательства которые потом будет очень трудно воплотить кому-то из вас ну, кого-то из вас могут воспринимать как агрессивного человека также остерегайтесь так 12 10 обмана со стороны общества, коллектива, ну и будьте осторожны с финансами, со своими, не раздаривайте свои симпатии направо и налево. Так, Поскольку Меркурий является вашим управителем, он до 9 числа будет находиться в Деве, будет делать очень хорошие аспекты. Дева для вас это 1, 2, 3, 4, 4 дом связан с семьей, с близкими, возможно вы будете доделывать какие-то дела, решать какие-то вопросы, со своими родными а затем он переходит уже в воздушную свою родную стихию в весы и можно сказать что вы переключитесь немножечко на другую тематику станете более активны в творческой реализации в любовных делах и в работе и в взаимодействии с детьми 11 12 неблагоприятное время для Каких-либо дальних дорог. Ну, возможно переоценка собственных возможностей. Также это могут быть какие-то неудачные схемы, связанные с куплей-продажей. Того, что вы сделали, например, своими руками. Или если это что-то связано с вашими услугами. Не берите на себя дополнительных каких-то обязательств, поскольку будет потом их очень тяжело воплотить в реальность. Да, вот вы, наверное, заметили, что как-то первая половина у вас вообще идет под каким-то таким воздействием Нептуна и Юпитера. Ну, как-то, знаете, связано с завышенными собственными амбициями. 13, 14, также еще и 15 благодаря личной харизматичности. Вот я хочу немножко подсветить эти планеты, но они, правда, не все сюда попадают. Но это от Венеры к Сатурну, к Сатурну, к Марсу. Будет еще работать такой интересный аспект, который поможет вам ну, что-то решить. Решить какую-то важную задачу, добиться каких-то своих важных целей. Особенно, если они связаны с темой дальних дорог, логистика, с людьми издалека, с интернетом. И, естественно, это любовь, хорошее время для знакомства. Причем это такое серьезное знакомство. 18-19 добавится страстей. Вы будете крайне харизматичны, привлекательны и сексуально притягательны. Следите за своими денежками. Будет большой соблазн их потратить, вложить во что-то. Может быть, наоборот, получить. Какими-то способами, которыми вы раньше, которые вы раньше не использовали. 22-23. Доверьтесь своему здравому рассудку. Он поможет вам принять какое-то очень важное решение. Также это хорошие дни для подписания договоров, для того, чтобы взять на себя какие-то обязательства. Плюс здесь у нас еще Венера становится, ну не только Венера, кстати, видите, она вместо Солнца переходит в следующий знак, знак Зодиака Скорпион, включается в Скорпионе энергия, вернее, начинает включаться. Во взаимоотношениях она может проявляться как излишняя страстность, подозрительность, манительность Для вас Скорпион ⁇ это тема... Работы, верно, так раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, тема работы, поэтому для вас настанет хорошее время для того, чтобы заработать, потому что Венера любит Скорпион, Скорпион управляется как Марсом, так и Плутоном, а Плутон, как правило, связан с коллективным, с коллективной энергией, с чужими финансами. Поэтому будет хорошая возможность воспользоваться данным положением. Венеры, Но это еще и указание на то, что важно следить за своим здоровьем, за половой сферой. Так, 26-27 добавится еще аспект от Меркурия к Марсу. Ну, могу сказать, что все ваши движения, все ваши мысли, они будут крайне точны. И будут работать на какую-то очень важную цель. Вернее, чтобы справиться с какой-то очень важной проблемой, серьезной проблемой. И эта проблема она может иметь и глобальный характер. Может быть, это будет что-то связано с необходимостью, воборот, какую-то опасную ситуацию, справиться с ней. 29-го еще и окончательный Меркурий входит в знак Зодиака Скорпион. Ну как, на ближайших три недели. И Начинает формироваться напряженный аспект от Венеры к Урану, который полностью уже станет точным в начале ноября. Ну, его мы более подробно уже рассмотрим в следующих прогнозах на следующий месяц. Но могу тогда в словах сказать, что ну, некоторую опасность могут для вас нести эксцентричные действия, не продуманные до конца. Ну, не продуманная со всей ответственностью. Ну и закрывается, соответственно, месяц начала ретроградного движения, Марса, по вашему знаку, который будет в течение определенного времени, там, до середины января, практически, погружать вас во внутреннюю работу над собой. Иногда вы будете на себя злиться, иногда вы будете Выглядит для окружающих слишком агрессивным человеком, напористым, но уж точно не будете незаметным. Еще здесь интересных есть два события в октябре. Это полнолуние 9 октября и новолуние 25. Знаки зодиака Скорпион. Оно также откроет осенний коридор затмений до 8 октября ноября И я на эти периоды сделаю отдельные прогнозы, поэтому желаю вам хорошего месяца и до встречи в следующих видео.